Ребят, а вообще-то я хочу вам так сказать. Смотрите, смотрите мои видосики в разделе трансляции. Сейчас покажу вам где это. Вот не на главной странице, потому что тут вообще может быть на самом-то деле вот это последнее видео, которое я выкладывал, сложный выбор Бетнархмасалу. И лучше смотрите мои видео в разделе трансляции. Ну а в разделе видео тут нет. В разделе видео тут э, последний видео это сложный выбор. Поэтому нахмасал, который 6 часов назад. И оно 0 просмотров. Вот, смотрите вот тут. вот В разделе трансляции тут вам всем такая серьезная несерьезная моя вот серьезный разговор, который у нас с вами получился, состоялся или не состоялся вообще, я не знаю. Ну, короче, смотрите мои видео, все видео по Бэтмену Asylum, по Бэтмен, Архам по Бэтмену Лечебнице Архам, Бэтмен Архам Найт, Бэтмен Архам Сити, хотя и будет Бэтмен Архам Найт, реально будет. Ну и смотрите все мои видео, Расписание видосов, вот, в этом Вот, Бетс, про трек. Кстати, клип. Реакция на клип Юни Дежавю. И все видео желательно желательно посмотреть вот здесь. Вот. Желательно посмотреть все мои видосики. Все мои видосики. С Моего видосика Бугага, Майнкрафт, что это вот. Все мои видосики есть. Все, даже больше. Я даже не помню, чтобы я записывал все, всех их. Не, я помню, что я Бугага. Я помню, что я про хар мой разбор Харли Квин э, смотрел. Ну, чё, будем ждать, будем ждать, чё. Уля на ДР, Уля... Ну... Это, короче, видео все, смотрите, все мои видео тут в этом в, транс... в разделе трансляции. Потому как я, может быть, не все буду видео выкладывать, все, что у меня случилось видео. А, может быть, еще будут некоторое... некоторое время игр, трансляции будет. Ну, не видео, конечно. Я бы очень сильно хотел бы, чтобы это было все видео-видео. С Симс 4, Вот тут написано, начинается с трея, заканчивается Бэтменом пока что... На пока что. Было, помню, было прикольно в Слайм Рэнчере, да. Выходной мой срывается, который сорвался. Ну и, короче, смотрите, чего захотите, короче. Ну лучше желательно на раздел мой с трансляциями заходите. Ссылочка на него, кстати, будет эм, немножко левее там на наве ви, наверное. Хотя не, реально заходите в раздел трансляции. Я жду вас именно там. Пока, пока. Бэтмен, я Джокер, Человек-паук, Спайдермен. Вас все ж, ребята ждут там. Пока-пока.